Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, девочки. Мне очень приятно, что мне задают вопросы, и я хочу сейчас в первую очередь ответить на ваши вопросы, а уже потом э, сделать опять новый маленький обзор насчет того, что... Мне пришел новый каталог «Эвраши», новое предложение. Ну, я не могу сказать, что там что-то такое сверхъестественное и от чего просто невозможно отказаться. Но на данный момент я просто решила, что я это все дело просто попробую. Вот. Первое. Значит, Юля Волкова. Отвечаю на вопрос, заданный мне. Значит, у, у вас проблемы, насколько я поняла, э, с глазами, э, с синяками под глазами, в общем, с кожей под глазами, видны звездочки, может быть, отеки, может быть, там еще что-то. В общем, ну, короче, проблемная кожа вокруг глаз. Значит, сразу хочу сказать про проблемную кожу. Девочки, вот это вот черный жемчуг 36+. Значит, с тех пор, как этот 36+, совершенно случайно, я даже не ожидала его в качестве подарка, попал ко мне в руки, я не знаю вообще никаких проблем. Значит, я увидела косметику черный жемчуг, и два года назад, ну, почему-то я загорелась этой косметикой. Косметики у меня было не... Ну, я не страдала отсутствием косметики, зеркало у меня всегда заполнено, но почему-то вот захотелось мне попробовать черный жемчуг. Я обошла все магазины, продукции полно, что выбирать не знаю, что хочу не знаю, тоже ничего не знаю. Но единственное, что я знала, я просто знаю, я употребляю бады, БАДы, которые заменяют гормональную терапию. Поэтому эти БАДы мне очень сильно помогают У меня кожа в порядке Также у меня есть БАД иммуномодулятора Который великолепно исправляет кожу И у меня никаких проблем с кожей нет Когда-то с 18 лет у меня была апельсиновая корка на веках И вы знаете, совершенно случайно Уже потом, наверное, лет в 25 или в 22 Я совершенно случайно обнаружила крем «Вечер» Который для лица и для век И этим кремом «Вечер» я совершенно четко разгладила Все вот эти вот морщины кстати, Юля Волкова, я еще раз еще хочу сказать, что помимо э, крем-сыворотки для век, вот 36 вот черный жемчуг, можно попробовать еще крем вечер. Вот крем вечер очень хорошо справляется со всеми вот этими делами. Значит, что еще могу по посоветовать? Я могу посоветовать, э, ну давайте все по порядку. В общем, 36 ко мне попал э, именно через посредством мужа. Я решила так, что если я не могу выбрать из черного жемчуга то, что мне нравится, то переложу-ка я это на плечи мужа. И как раз к 8 марта мой муж задает вопрос, что тебе подарить. Я говорю, слушай, конечно, черный жемчуг. Он, а что, Ну, естественно, а что конкретно? я, говорю, я не знаю. Вот, так, ладно, ладно. И вот с тех пор он стал ходить по магазинам. Я, вы знаете, девчонки, я даже не знала, что он ходит по магазинам и выбирает мне косметику. Я только заметила просто дело в том, что мы живем у родителей, сейчас пока смотрим за родителями, в поселке поселок городского типа, он недалеко от города, квартира в городе, все, но мы больше части находимся у родителей, естественно, по магазинам ходим там. И там, я могу сказать, выбор ничуть не хуже, чем во всех этих универсалах. Ну, быть, чуть подороже, но это не всегда так. И вот, знаете, думаю, не могу понять, почему на меня все дамы смотрят, продавщицы вот всех этих косметических отделов смотрят, как собаки. Думаю, что ж такое, с такой злобой, девчонки, я никогда не ожидала, что... Может быть, я могу столкнуться с такой завистью, оказывается, мой муж взял за правило ходить и значит, присматривать мне косметику, выбирать там где-то что-то. Он не смотрит, где дорого, где дешево, у него этого нет. Вот мы по этому поводу с ним часто ругаемся. Но дело в том, что, в общем, короче, он мне сказал, «Так, я тебе куплю, все». Меня же, конечно, разбирают любопытством, но ну, вы же сами понимаете, что черный жемчуг, во-первых, я давно уже, слюни текут на черный жемчуг, а тут я уже понимаю, что, ну, только единственное, что я его сориентировала, он говорит, слушай, а там вот 36, 46, я говорю, ты знаешь что, давай, говорю, 36, потому что вот по тому возрасту, вот я ем мультипаки, вот эти вот витамины я покупаю в сетевых фирмах. То есть моя кожа не проблемная, ей без проблем, говорю, поэтому ты знаешь, мне не нужны, говорю, 46, 56, говорю, мне не нужны 66, вот мне не нужны. 36 мне вполне подходит. Вот 26 я как-то не совсем. А вот 36, говорю, ты знаешь, говорю, покупай 36. И я знала, что они в основном делают как бы с эффектом лифтинга все-таки больше ночные крема я говорю знаешь ты мне купил лучше ночной крем вот чем дневной я говорю это будет лучше я как-то вот еще и не хотел господи девчонки я не ожидал говорит я тебе подарю три вещи и ходит довольный все говорит я тебе уже купил ну вы же сами понимаете что я начала искать конечно я не нашла вот и вот оказывается он мне купил он, значит средство для умывания гель черный жемчуг, от которого я в восторге, и больше кроме него я больше ничем пользоваться не хочу. Он мне купил ночной 36+, плюс и он мне купил вот этот тут вот крем для век. И вы знаете, я была поражена вот этому крему для век. Девчонки, он великолепно снимает отеки с глаз. Вот у меня сейчас проблема, никогда у меня не было проблем с отеками, но просто у меня есть лишний вес, и лишний вес у меня обоснован тем, что длительные стрессовые ситуации. Короче, гормональный издвиг и все, все такое прочее. Сейчас я очень сильно экспериментирую на себе. Вот сейчас я сижу вот в полумырочном состоянии, потому что я передозировала себе вот эти вот средства гормональные, и меня считают, я хожу, у меня такое ощущение, что я в шторм по кораблю хожу, по палубе корабля, а не дома нахожусь. Вот, поэтому, уж извините, если где-то что-то не так, я оговорюсь, но все-таки я очень хочу сделать это видео, я, я планировала сегодня сделать, и я его сделаю. Поэтому, Юля Волкова, вот этот крем 36+, я тебе все-таки рекомендую его купить. И вообще, девчонки, это у меня уже третий крем 36+, он как-то почему-то начал исчезать. По-моему, у нас в полах магазинов имеет такое обыкновение. Но это чистая линия, имеет обыкновение снимать с производства хорошие вещи. Вот. Ну, как-то учебного жемчуга я не замечала, но я как-то и не присматривалась к ним особенным. А вот, значит, сыворотка, вот эликсир сыворотка, он может помочь просто увлажнить. Ну вот, я, по-моему, по-моему, я помню, что ты мне писала просто, ты знаешь, Юленька, ты не обижайся, я не могу сейчас открыть интернет, потому что вот как только я включаю Wi-Fi и открываю интернет, у меня страшная реакция 140 на 100 давление, в общем, я передозировала все гормонов и у меня очень сильно повышенное чувство, я хожу, вот у меня какие-то запахи странные чувствовать стало, ну, в общем. Гормональный сдвиг произошел, и у меня начинаются вот эти вот все глюки, так я называю, гормональные глюки. Вот. Поэтому ты на меня не обижайся, я не помню, что у тебя за проблема, но с твоей проблемой может отлично помочь справиться вот этот крем-сыворотка крем 36 черного жемчуга. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Вот, но дело в том, что если у тебя действительно какие-то дефекты кожи, то тебе надо есть просто бабики подъедать. Вот, я не буду сейчас внедряться в какие конкретно БАДы надо есть, потому что все настолько напуганы, зазомбированы вот этими БАДами. И могу сказать только одно. Я вам объясню, почему сейчас так пугают именно БАДами. Что такое БАДы? БАДы – это натуральная косметика, биологически активные добавки. То есть вот я сейчас, кстати, передозировала кремами, которые являются именно растительными препаратами, но я их передозировала. Просто наши отечественные производители, об, об, обычные идиоты, они не умеют дозировать всю, всю эту вещь. И, вы знаете, это уже не первое средство, которое я пытаюсь купить, вот именно гормональное. И я останавливаюсь на том, что я буду покупать и заказывать через интернет иностранные фирмы, потому что они уже на этом деле собаку съели, и они уже знают, что к чему, конечно, такую глубудоне делать не будут. Вот, в частности, я купила вот этот крем Бонисан. Вот, он является любрикантом, как бы, но он содержит изофлавоны сои. Вот, я его покупала не для того, чтобы себе интимную жизнь, там, прямо с ума входить во время интимной жизни, нет. Я его покупала для того, чтобы добавлять в крем. Да, обычный крем для лица. Потому что вообще вот эти вот кремы, вот он представляет из себя вот такую вещь. Вот, хотя, кстати, Юля Волкова, вот я бы тебе рекомендовала обратить внимание на вот такие вот вещи. Вы знаете, девчонки, здесь очень большое содержание изофлавонов, сои, вот я себе обработала лицо как бы тонким слоем, и, как они сказали, половые органы. Я просто попробую, девчонки, я хотела попробовать. Девочки, ночью меня колбаснуло, меня так колбаснуло, у меня перестал двигаться кишечник вообще, ни в какую сторону, ни туда, ни сюда, у меня свечи начала вчера начал дуть живот, то есть у меня не отделялась желчь, у меня не работала печень, я еще не могла, у меня очень сильно ухудшилось настроение, только потом я уже сегодня нашла статью, Совершенно шикарно мне объясняющее, что к чему. Вот, поэтому вот этот крем Бонисан, Юлечка Волкова, я рекомендую обратить внимание на вот эти гормональные крема, но они гормональные, это не синтетические крема, гормона, гормоны. Девочки, запомните только одно, синтетические гормоны гарантированный рак. Поэтому никогда с этим не экспериментируйте. Вы знаете, я пью гормональную терапию, но я пью БАДовскую гормональную терапию, я же говорю, я заказываю в интернете у странных фирм, вот. Поэтому я в этом деле собаку съела 10 лет я лечусь исключительно БАДами и антибиотики в качестве БАДов и все прочее, и на лицо тоже только масла, бады и так далее. Никаких не никаких ни лечебных, ни, ни мазевых там повязок специфических. Нет, все только только травы. Травы я теперь уже знаю хорошо, и поэтому по составу средства мне не надо говорить от чего, что там средства. Я сразу говорю, покажите мне состав. Все, по составу средства я могу определить, что к чему. Вот недавно меня попросили написать о средствах для потенции. Ну, вы знаете, я написала про три средства, вот, и одно написала им прямо так сразу, говорю, ребята, говорю, одно средство – это отрава. Девочки, вот, золотая мушка, или как она там называется, вот, ни в коем случае, если... Его подсыпают, чтобы усилить там половую активность и так далее. Девочки, ни в коем случае не практикуйте, это отрава. Маркиз де Сад, от, которого, от названия которого пошло слово «садизм», был казнен за то, что подсыпал своим гостям вот эту вот золотую мушку в конфеты. В общем, там большую дозу дал, и люди вплоть до отравления, до смертельного исхода. Вот, поэтому вот такая вот ситуация случилась. Вот, дальше, Юля, я очень рекомендую обратить внимание на вот такой крем. Крем «Лекарь» и вот этот крем, он с алоэ. Но я опять же говорю, я почитала, у меня сейчас просто в связи с тем, что я начала гормональную, гормональную терапию лечить, вернее, гормональную терапию проводить сама на себе, то есть опыт, девчонки, никакие гинекологи, никто не знает, как делать правильно, что делать правильно. То есть я сама методом научного тыка называется, понимаете, сама на себе. Но чем хорошо растительное? Девчонки, растительное, ехать и передозировать. У меня, правда, сейчас давление 140 на 100 и сами понимаете. Вот. Но дело в том, что растительное, оно проходит, оно выходит, оно прекратит. Вы понимаете, это не синтетический гормон, который вмешивается вот в своей синтетической формулой. Я объясню, почему синтетические и почему натуральные растительные. Девочки, помимо того, что формула имеет химический состав, формула имеет и пространственный состав, органическая формула имеет пространственное расположение, не изометрическое, а анизометрическое расположение. То есть, если вот этот пространственный состав не соблюден, все, средство будет впитываться где-то в 5%, растительное средство органика впитывается в 98-99%. Поэтому его, в общем-то, надо очень... Ну, девчонки, конечно, Бонисан, я не думала, что он так меня... Толпали. Мне даже сон приснился такой. Я, я тут же сразу проснулась и поняла, что белая машина – это белый... Белый крем. Поэтому я рекомендую тебе обратить внимание. Вообще, я вот на компанию Риопанда, я обратила внимание, БАДы Риопанда я покупаю. Мы начали с покупки сабельника. Вот, он прекрасный антибиотик. И вот я решила, все-таки, мы купили крем Кистан. Очень хорошо, у мужа аллергия просто на химические там всякие препараты. Вот. А я себе решила крем с алоэ. Он прекрасный увлажнитель. Но дело в том, что, девчонки, он вообще это крем для рук. Но его можно использовать. Вот он, вот такого внешнего вида, вот он такой вот, сейчас я его выдалю немножко, вот так, вот, сейчас вот покажу, вот, здесь. вот он вот такой, да, девочки, очень приятно, очень приятно по коже распределяется, и э, очень хороший от него эффект, руки от него просто класс, вначале как-то кожа темнеет, но у него там, очень много состава, и что мне нравится, тут нету вот этих вот ароматических отдушек, ведь вы берете крем, ой-ой, как пахнет крем, мне не нужно, чтобы крем пахнет, не нужно, чтобы у крема была нормальная, хорошая основа, вот так вот, крема лекарь, крема лекарь, у меня крем лекарь вот согревающий с перцем, вы знаете, очень удачный крем, я рекомендую, я попробовала гель я думала, у меня спина отвалится, я думала, что там все загорит вот, а вот крем-лекарь с перцем, он просто очень меленько, он погорел мне, у меня немножко был радикулит, вот он все время мучил, мучил, мучил, все никак, вот никак. И я раза два или три смазала этим лекарем, перетерпела вот это все, а потом залегла в ванну. И я распросилась вот этим э, вредным радикулитиком, который мне все время мешал, мешал, мешал, зудел, зудел, зудел, и все, и он исчез. Вот. Поэтому сейчас вот я, конечно, я думаю, что я пересижу, я думаю, что я переживу вот этот цветнот. Вот, Юлечка, я очень тебе рекомендую обратить внимание на этот лекарь. А вообще я рекомендую тебе обратить внимание на БАДы. Есть БАДы, которые прекрасно справляются вообще с недостатками кожи. Ты пьешь таблеточку, не надо тебе ничего не мазать, не надо ничего. Выпил эту таблеточку. Таблеточки очень вкусные, это детские БАДы. Я чисто случайно обнаружила его, его эффект на кожу. Я и себе кожу сделала у меня, и муж его, вот, кстати, кстати, сейчас мой муж пьет этот бат, потому что он, он иммуномодулятор, и он прекрасно справляется со всеми аллергиями. На этот бат я спокойнее. Кстати, вот, вот этой же фирмы я пью и БАД гормональной терапии, которая не гормональное а замещение гормональной терапии. То есть он меня великолепно спас, когда у меня был цейтнот с с гормональной ситуацией в организме. Он просто великолепно спас. Я говорю, вот сколько я не пробовал наши отечественные фильмы. конечно, он стоит он очень, стоит он дорого, но оно того стоит. Наши отечественные фирмы пока идиоты. О ком они думают, я не знаю, но, по-моему, они сами никогда не ели того, что они производят. Вот. И вот этот крем Бонисан, конечно, он очень сильно передозирует, там очень большой, очень концентрированный. Если его добавить в крем, вот, кстати, нет ничего лучше, чем сделать гормональный кремчик, добавить вот эти любриканты, вот чуть-чуть прямо каплю в крем выдавите себе на руку, чуть-чуть добавьте этого любриканта, все, вот вам будет замечательный гормональный крем, он впитается. И у вас, и кожа. Я вчера сделала, вот кожа моя не пострадала, ничего, мне очень понравился эффект. И мне очень понравился вот эффект от вот этого лекаря. Замечательный крем, я нисколько не жалею об этом креме. Вот, значит, вот два крема, которые я убираю. Значит, девчонки, вот это вот вещь и в Роше. Девочки, буду брать обязательно. Это, это для меня теперь обязательная вещь, потому что вот он, они приходят вот в таких вот конвертиках, там приходят, значит, две по одной цене. И я, наверное, как только он у меня закончится, я его по одной цене как раз вот и заберу. Девчонки, вы знаете, чем он мне нравится? Значит, вот смотрите, да его уже здесь осталось, он, видите? Он уже ниже вот этой вот серебряной э, этикеточки. Вот, он такой с пипеточкой. Очень удобная форма, очень легко наносится. И я думаю, что я его еще потом смою, буду потом еще пользоваться его на другие какие-нибудь крема, э, сыворотки и все прочее. Вот, буду я его использовать. Я чувствую, на бальзамы там буду использовать. Э, есть, кстати, у Невея мужской бальзам. Ой, кстати, Юля Волкова, обратите пожалуйста, внимание на бальзамы Невея мужские. Вот ты знаешь, они очень хорошо справляются с различными недостатками кожи. Я как-то брала тебе, но еще тогда я не знала таблеток вот этих БАДов, я как-то брала один из этих э, бальзамов, Юля, он чудесно пошел, Набери, наверное, бальзамы для чувствительной кожи, вот это будет, наверное, самый лучший вариант. А теперь продолжим об эликсире. Но ну, это у меня эликсир, значит, реактиватор молодости. Сейчас у них там уже смысл только один. Значит, он сделан на алоэ. Девчонки, мне очень нравится добавлять его к тональным кремам. Кожа уже, конечно, вроде как вот надо бы. И вы знаете, вот ну, такой классный эффект, вы знаете, я просто вот я чувствую, что если я куда-то иду, я не представляю себя, чтобы не нанести на кожу. Вот это просто удовольствие, девчонки, потому что очень классно смотрится. Нету никакой маски, на лице, но я уже не пожалела, у меня есть черный жемчуг, который мне когда-то отдала медсестра в стоматологическом кабинете, я работала, говорит, мне столько надарили, я, говорит, их не поперемажу. Он говорит, давайте я вам принесу, я говорю, ну давай, я Говорю, черный жемчуг, давай попробую. Вы знаете, этому крему, девчонки, уже 10 лет, там уже даже поломался тюбик, я его накрыла другим тюбиком из пакет, чтобы он не сох. Вот, и, вы знаете, вот, я не знаю, что происходит, но в этом креме, какой-то чудодейственный крем, честное слово. От него, когда я его потом смываю, я ахала от того, какая у меня кожа. Девчонки, ну просто великолепно, Юля Волкова, обрати внимание на тональные крема черного жемчуга. Может быть, даже на ББ крема черного жемчуга. Потому что ББ крема я еще не использовала черного жемчуга, вот, но. Вы знаете, что? Ну, уникально, уникально. Кожа становится такого качества. Я приезжаю, во-первых, вот едешь, и ты чувствуешь, что вот, ну, нормально. Но я уже тогда от души нанесла, там, я думала, что будет как маска смотреться. Ну, ничего, я просто дала ему, не сразу поехала, не сразу на улицу вышла, а просто дала ему впитаться. Вот, с утра, с утра его нанесла, и говорю, пусть впитывается. Девчонки, бесподобно. Юлечка, я думаю, что вот именно вот этот бы крем, он тебе сильно помог, но дело в том, что такой крем уже не выпускается. Вот, я думаю, Юля, также тебе надо обратить на крема подобного варианта у «Фабрики Свобода». Я сейчас совершенно случайно нашла интернет-магазин «Фабрики Свобода». Юля, там огромный, огромный, огромный выбор. Вот, даже вот мыло береза есть, которое я очень хочу заказать. Сейчас вот у меня как раз сохнет очень сильно кожа, сибарей стал очень сильно проявлять на волосистой части головы. И меня спасает чистая линия, там у них бальзам и шампунь березовый, девчонки, это просто спасение, если у кого сухая кожа головы, покупайте, пользуйтесь, вы можете в шампунь добавлять немножко вот этого вот бальзама, вот, и он будет, и обязательно на голове подержать, не то, что взять, мыть, помыть, вы нанесли и подержите полчаса, не, по, не пожалейте времени, я даже не накрываю ни шапкой, ничего, потом просто смываю. Вы знаете, что у меня даже муж удивляется. Я говорю, слушай, у тебя, говорит, все исчезает. Но сейчас у меня будет появляться, потому что очень сильно у меня сохнут, сохнут эти самые. Это следствие гормонального дисбаланса, поэтому все это пройдет, все успокоится. Но, правда, у меня действительно стало донимать очень сильно. Юля, как ни странно, вот сейчас мое самочувствие немножко улучшилось. Я вроде бы как, у меня сейчас и давление было 140 на 100, но вроде как чувствую, вот начала тебе говорить... И мне как-то даже легче стало. Ну, не знаю, может быть, потому что увлекаюсь. Дальше. Девочки, рекомендую обратить внимание на вот этот мезокрем. И именно 55 лет. Почему я купила 55 лет? Ну, во-первых, я экспериментатор, я хотела поэкспериментировать. У них очень хорошие крема, у Эвелин. Вот. Но вот этот крем, мезокрем называется дневной ночной мезокрем для лица. Он есть, оказывается, и 35, есть и 45, есть и 50 Мне попался 55. Девчонки, он совершенно классно убирает морщины. Это, вот вы знаете, я также же им пользоваться сейчас, просто вот даже модоства Вот открываю и прямо немножечко, немножечко. Я вчера вот накрасила вот этим черным жемчугом и прямо сверху, вот по местам у меня между бровями вот две мимические морщины, они с 18 лет у меня такие глубоченные были. Вы знаете, сейчас я с ними справилась, они такие вот, ну, не очень, не глубокие, нормально. Все хорошо, вот поэтому вот этот на метод мезокрем я очень рекомендую вам обратить внимание. У Ивроше, я вам точно могу сказать, что у Ивроше такого никогда не будет. Значит, Юля Волкова, также обратим внимание на вот это масло. Не на, не на, кремари, не на кремариш, а именно на масло. Юлечка, можно... Можно добавить в обычные крема того же черного жемчуга, добавить масло и в Роше. И масло очень хорошее, оно действительно хорошо впитывается. Я бы тебе рекомендовала обратить внимание на... Крема с фабрики Свободы, крем Люкс, крем Янтарь и крем Вечер. Вот кремом Вечер попробуй. Но ну, я делаю себе маски вот этим. Значит, наливаю себе на ладошку немножко вот этого масла. Дальше делаю три полосочки. Кремом Янтарь, кремом Вечер, кремом Люкс. Все это перемешиваю в кашу и вот эту кашу как маску себе накладываю. Но у меня кожа нормальная, но я просто хотела поэкспериментировать, вот специально, видите, уже сколько осталось, это вот я вот этих мазать берегу, потому что у меня уже сейчас нету ни крема вечер, ни люкса, все это надо потихонечку купить, приобрести, но это все потихоньку будет приобретаться, сейчас вот видите, вот я почему-то захотела вот купить, вот Риапанда мне очень понравился, но, конечно, больше, я теперь больше даже не буду думать о гормональных кремах наших фирм, не умеют они пока делать, они не умеют дозировать, в общем, еще и расти, и расти по этому поводу. Дальше. Девчонки очень, это уже четвертый крем, покупая вот этот крем, эффект совершенно одинаковый с кремом и в для рук мне очень понравился, шиповником, точно так же из-за вот этого крема стала покупать крем-шиповник Минской косметики, и нисколько не жалею, замечательно, вот, он, вот, вот этот крем, вот этот крем, ну вот этот, конечно, замечательно действует, вот крем «Лекарь» с для рук, он написан «Регенерирующий», девочки, у него очень шикарный состав, крем стоит 100 рублей, я думаю, что такой крем можно, конечно, приобрести Вот мне даже было бы, знаете, что интересно Смешать вот этот крем с кремом Ивраши для рук Самым простым Вот мне бы интересно было, какой был бы эффект У Ивраши мне очень нравится крема для рук А вот чистую линию люблю Но крема для рук чистой линии отмела полностью Говно, чистое говно Вот не обижайтесь, пусть не обижаются Но что есть, то есть вот, поэтому вот, вот, такая, вот такая вот у нас сегодня коллекция была. Юля, надеюсь, я ответила на твои вопросы. Если что-то тебя заинтересует, то мне напиши просто, и, может быть, сделаю видео, может быть, сделаю дальше. Значит, девчонки, мне пришло новое, кота, новое письмо. Вот, вот здесь вот, вот такого плана, вот такое письмо. Значит, опять с предложениями. Ну, я вот опять тут подписала. Значит, теперь здесь в качестве подарка они нам дают парфюм Асмантус. Натюрель Асмантус. Вы знаете, кстати, вот Натюрель, я не знаю, что делать, но мой муж присвоил себе мой Натюрель, и ни в какую мне его больше отдавать не собирается, потому что, говорит, мне он нравится, и я буду его покупать. Значит, они предлагают вот такой вот набор, Девчонки, в наборах и вообще во всех вот этих вот подарках и врошек я полностью разочаровалась поэтому я просто вам показываю конечно смотрится красиво, но дешевка она и есть дешевка, поэтому на это все не покупайтесь вот если пришлет, пусть они лучше единительное письмо вам присылают, я лучше закажу два вот таких вот эликсира 7,9, заплачу за них, чем я буду покупать вот это вот, тогда, это пусть единительное письмо присылают, я потом на 500 рублей чего-нибудь закажу значит дальше, дальше вот этот вот подарок здесь значит они предлагают вот по сценам. А вот как раз Юлечка Волкова, вот для тебя пожалуйста контурный карандаш для ухода за контуром глаз. Вот кстати, вот этот 7.9 ролик, он специально для того, чтобы убирать синяки под глазами и регулировать это все. И регулировать это все. У меня был вот такой вот он красно-белый красно контур для глаз. Да, вы знаете, мне он не понравился. Здесь также контур Крем Риш. Девочки, из серии Крем Риш я ничего не покупала, потому что я купила масло, и я ужасно довольна этим маслом. Когда добавляешь масло, ты любой крем сделаешь Кремом Риш. Но нет необходимости, я вот сейчас открыла для себя крем «Чистая линия». Очень классный эффект подошел мне дневной 45+, а ночной 45+, покупать не буду, потому что эффект совершенно обычный, как от обычных кремов. А вот дневной 45 вот дает мне именно тот эффект, который мне нравится. Вот, поэтому у них здесь есть, вы уже знаете, я надеюсь, то, что значит, минус 50%, минус 30%, значит, один вы можете приобрести за минус 50%, один за минус 30% и 2% 40. А также можете приобрести, значит, два продукта, один плюс один. Ну вот давайте сейчас мы и посмотрим. Я просто покажу сам каталог. Может быть, кто-то не видел этот каталог. Надо вот, знаете, как бы так, чтобы не, не закрывать. Я сейчас покажу вот этот каталог. Ну, вот потихонечку. Это помады. Это помады. Значит, здесь они предлагают по цене сыворотку для коррекции за 699 рублей, увлажняющую молочку для дела за 899, то есть за 900 рублей. Не стоит оно абсолютно. За 100 рублей молочку для тела черного жемчула. Совершенно уникальная штука. Вот, я обратила внимание на что? Я обратила внимание на вот эту вот серию с ромашкой. Почему-то очень хочу ее попробовать. Крем для тела, крем и умывашка с ромашкой. Дальше обратила внимание на вот этот крем ББ. Я купила крем чистой линии ББ и я очень довольна этим кремом. А вот, ну, вот ББ, наверное, я попробую. Может быть, где-то минус 50 я его возьму. Это получается 445 рублей. Ну, в общем, не знаю. Сером Vegetal. А вот, серия Сенситив Vegetal. Ну, это не мое. А вот, вот эти вот увлажняющие, увлажнители. Это я как-то не в восторге. А вот, вот это вот я как раз возьму. Вот, это у нас только непонятно почему, восстановление, борьба с грязнениями, это вообще жуть какая-то, прямо вырвать хочется от такого названия. Вот, вот это у них крема Риш, вот, крема Риш. А дальше вот они дают а, вот этот крем, борьба с морщинами, сияния кожи, ну, вы знаете, я не думаю, что у них, конечно, крема плохие. Может быть, когда-нибудь я попробую. Но вот э, я обратила внимание на крем для рук. Девчонки, вот сразу говорю, мне очень нравится крема для рук. Я обращаю сейчас внимание, потому что возраст женщины всегда э, выдается по рукам. Ну, как мне сказали мужчины, что, говорит, вот твои руки как раз-таки, говорит, на твой возраст абсолютно не выглядят, это точно. Ну, не нельзя, конечно, хотелось бы мне, чтобы, чтобы и я не выглядела на свой возраст. Ну, это хочет, по-моему, любая женщина вот я вам постепенно провожу вот что они здесь предлагают так, чтобы вы смогли выбрать себе это обычные шампуни значит, амбар нуар вот парфюмерные линии ароматы вот эти вот дальше, они предлагают вот несколько нот любви за полцены, они предлагают Эвиданс за полцены ну, Эвиданс можно купить у нее можно и получить просто в подарок я не считаю, несколько нот любви девчонки, я очень довольна 5 мл э, пробничком и великолепный, конечно, аромат я не знаю, буду я его покупать в большом размере или нет, но мне пока хватает вот этих 5 миллилитров дальше у них идет косметика вот, и мне очень понравилась вот эта косметика, э, вернее, идут лаки, мне очень понравились лаки, вот видите, я сейчас палец специально поставила, девчонки, у меня пальцы обработаны сейчас йодом, потому что не знаю почему, почему-то у меня воспалились все вот эти вот кутикулы, там, где кутикулы были, не обрезал, почему-то ногти воспалились. Ну, видимо, отказываются мои эксперименты. Вот, я вам тут провожу потихонечку, видите, как, вот, я думаю, что вы сумеете рассмотреть где-то что-то, а вот это я не знаю, почему не считаю нужным покупать, у меня очень хорошие тональные крема Вирта Париж ННПЦТО косметики, я ей предана, очень хорошая косметика, хотя и просроченная, но косметика просто супер, просто супер, <coughs> ложится отлично, и я ей очень довольна, значит, вот здесь блеск для губ, очень люблю и в Роши блески для губ, Девочки, у меня набор, такой трехэтажный набор, не тот, который у них вот за 2000, по-моему, там покупали девчонки, вот он раскладывается, и можно... нет, у меня просто трехэтажный набор, вы знаете, я сейчас открываю этот трехэтажный набор совершенно по-новой, я была им очень разочарована, а сейчас открываю его по-новой. Ну, вот у них новый секси-палп, кисточка, вот у них новые их туши, которые они предлагают, девчонки, ну, я думаю, что здесь можно рассмотреть девочки, меня это вообще не волнует, потому что у меня всего этого до такой степени много, тем более Вирт и Париж, и мне всего этого хватит надолго. И еще я вот купила, кстати, меня вот интересует вот этот крем, вот, это вот ромашковую серию. Мне просто очень хочется попробовать эту серию. И еще, наверное, я все-таки куплю вот с, э, с маслом ши, я куплю вот этот бальзам, потому что очень мне нравится. Но у меня Вижен есть бальзам для губ, поэтому пока он у меня есть, я, конечно... Вижен и в Роше, это, конечно, сравнивать небо и землю, или одно место с пальцем. Вот, поэтому сравнивать я, конечно, не буду. Вот он наш золотой османтус. Вот, они его предлагают тут по цене, то, то же самое. Ну, вот у них, вы знаете, я, конечно, не знаю, там гели для душа все время вот покупают. Девчонки, я не знаю, я, я пользуюсь шампунями, шампунями чистой линии, как гелями для душа. Вот, я ими моюсь, я ими делаю все, что мне нужно, все, что моей душе угодно. Вот, и они мне очень нравятся. Так что, Юлечка Волкова, надеюсь, я ответила на твой вопрос. Вот как ни странно, вот хорошо, что я начала делать это видео. Юлия, ты знаешь, у меня даже самочувствие улучшилось, да еще как. Наверное, все-таки я заставила себя сосредоточиться, и я чувствую сейчас себя просто великолепно. но ну, сейчас только единственное, что проблема будет включить и начать загружать это видео. Вот, поэтому я очень рекомендую тебе посмотреть вот эти вот все. Особенно обрати внимание на черный жемчуг 36. Вот, девчонки классно корректируют вообще все недостатки на веках. Очень. Наверное, надо будет сыворотку покупать для тех самых сыворотку покупать. Завтра, наверное, поеду, куплю чистой линии сыворотку. Она тоже делает совершенно уникальные вещи, и она снимает такие дефекты, она разглаживает, она в общем, ну, делает очень много. Но вот этот, конечно, черного жемчуга мне очень нравится. Очень. Его уже осталось, наверное, меньше половинки, но я его и особенно и не пользуюсь. Девчонки, что-то его в продаже нету. Вот, поэтому смотрите, выбирайте. Вот, спасибо всем за внимание. Я очень надеюсь, что все было полезно, все было то, что было сказано. И я очень надеюсь, что если будут какие-то вопросы, то задавайте вопросы. Я, конечно, буду делать видео, я буду отвечать. Все, спасибо всем за внимание.